В октябре минувшего года Konami совместно со студией Bloober Team анонсировала долгожданный ремейк Silent Hill 2. Особо в подробности разработки не вдавались, однако сейчас появилась информация о том, что переживать фанатам Silent Hill а не стоит. Ремейк второй номерной части будет максимально соответствовать оригиналу. Соответствующей информацией поделилась главный маркетолог Блубер Тим Анна Джасинска. По ее словам, авторы занимаются оживлением культового проекта, сохраняя при этом его сильные стороны и саму суть. Ремейк повторит сюжетную линию первоисточника и сохранит привычных действующих лиц. Изменению подвергнется разве что визуальная часть и частично игровой процесс, который усовершенствует в соответствии с современными веяниями в игропроме. Когда ремейк Silent Hill 2 поступит в продажу, пока неизвестно. На первом месте ожидаемо находится второй Человек-паук. Это ведущий эксклюзив PlayStation 5 в этом году. Он увидит свет осенью и не только вернет нам Питера Паркера и Майлза Моралеса, но и представит Венома в качестве главного злостила Отряд Самоубийц, конец Лиги Справедливости. Это уже игра Warner, которая появится на ПК с Xbox Series. Тут «Темный рыцарь» и другие участники Лиги Справедливости будут выступать на стороне врагов, оказавшись подчиненными воле Брейниака. При этом Бэтмен будет разговаривать своим самым узнаваемым голосом. Его озвучил актер Кевин Конрой, для которого эта роль стала последней. Наименее ожидаемой новинкой Sony, по-видимому, считается ужастик «Alone in the Dark». Он на последнем месте. С руководителя Naughty Dog Нил Дракман решил объяснить, почему студия до сих пор не анонсировала свой новый проект. По словам Дракмана, раньше Naughty Dog выступала пострадавшей страной из-за своей предрасположенности к заблаговременным анонсам игр. Ранний анонс, как он говорит, позволяет создать вокруг проекта ажиотаж. Однако в долгосрочной перспективе от этого больше проблем, и повторять данную практику в Naughty Dog больше не желают. В целом, трудно с Дракманом не согласиться. В большинстве случаев преждевременные анонсы приносят больше вреда, чем пользы. Игроки начинают выстраивать в своем воображении проект мечты, а затем расстраиваются, когда реальный продукт не соответствует их ожиданиям. По слухам, Naughty Dog работает над третьей частью The Last of Us. В твиттере Ubisoft появилась запись с изображением характерного трехглазого прибора ночного видения Сэма Фишера, главного героя Splinter Cell. Публикация ни к чему не обязывает, но непрозрачно намекает, что франшиза как минимум не забыта, а как максимум скоро начнет появляться официальная информация по поводу ремейка. Обратим внимание, что разработка еще вряд ли запущена полноценно. На ноябрь прошлого года ремейк Splinter Cell еще находился на стадии прототипа, поэтому надеяться на что-то вроде геймплейной демонстрации пока рано. Вампирский боевик Redfall от Создателей Dishonored, оказывается, будет похож на Stalker. По крайней мере, так заявили сами авторы в интервью с Games Radar. Но при этом они не уточнили, в чем и до какой степени их творение напоминает игру GC Game World. А вот настойчивые сравнения с Left 4 Dead Arcane не одобряет. Да, это тоже кооперативный экшен на четверых, но на самом деле в нем больше сходства с последними играми из серии Far Cry от Ubisoft, чем с Left 4 Dead. Тут имеется просторный открытый мир, а также своеобразная локация Хаб, где можно поболтать с персонажами и отдохнуть от покорения вампирского мира. Релиз Redfall должен состояться в этом году, но официально точной даты объявлено не было. Различные СМИ утверждают, что сие событие произойдет ближе к концу весны, в мае. Это не ужастик, и тут не ожидается внезапных скримеров или чего-то подобного, но крови и жути определенно вдоволь. Местные вампиры — это не незадачливые граждане, перешедшие на темную сторону, а группа людей-предпринимателей, которые стали монстрами после сознательной трансформации. Таким образом, их вампирское состояние считается скорее метаморфозой внутреннего «я», то есть убивать их жалко не должно быть. Вместе с этим в Redfall будет самый большой мир, который когда-либо создавал Аркейн. Как ранее отметил директор команды Харви Смит, всего один участок карты города Редфолл с фермой по размеру больше, чем вся космическая станция Талос-1 и Спрей 2017 года. По некоторым данным, таинственная игра по «Звездным воинам» от Ubisoft будет похожа на No Man's Sky. В том плане, что нас тоже ждет огромная бесшовная вселенная с возможностью посетить множество планет и несколько звездных систем. Сама Ubisoft рассматривает свое новое детище как аналог Старфилд, Компании эта информация не подтверждена, но игрокам достаточно — аудитория уже вовсю принялась фантазировать на тему того, насколько традиционно пустыми Ubisoft сделает локации и как много будет имперских галактических вышек. Журналисты IGN опубликовали предварительный обзор симулятора выживания с элементами хоррора Sons of the Forest от разработчиков из канадской студии End Night Games, где поведали новые подробности проекта. Сотрудник издания, Дейл Драйвер, подготовил материал на основе пятичасовой сессии. И, по его словам, сиквел «Популярный The Forest» в целом придерживается примерно той же формулы, что и оригинал. «После крушения вертолета мы оказываемся в глухом лесу, населенном каннибалами и странными существами. Однако вместо пропавшего без вести сына нам предстоит искать исчезнувшего миллиардера». За пять часов сюжет далеко не продвинулся, но обозреватель сделал ряд наблюдений в других областях. Проходить Suns of the Forest» можно как в кооперативе до восьми человек, так и одному. В обоих случаях можно обзавестись напарниками, управляемыми искусственным интеллектом. Имеется рассказ о немом солдате Келдене и мутанте Вирджинии с «Тремя руками и тремя ногами». Расположение Вирджинии еще нужно заслужить, а с Келвином игрок знакомится в самом начале приключения. Напарник чрезвычайно полезен даже в кооперативе. И деревья нарубит, и дров принесет, пока мы заняты более насущными делами. Келвин будет уставать, испытывать жажду и другие потребности, а в случае плохого обращения его продуктивность снизится. Избавиться от компаньона можно только летальным способом. На все прохождение выдается лишь один Келвин. Враги ощутимо поумнели, каннибалы и прочие монстры ведут себя по-разному, реагируют на действия игрока и изменяющиеся окружающие условия. Журналист Айджиан даже случайно спровоцировал войну между двумя фракциями, поскольку различные типы врагов действуют не заодно. То есть они сражаются в том числе и между собой, и этим можно пользоваться, приманив одну группу противников поближе к другой. Потом просто ждете, пока они сами друг друга перебьют, уничтожаете оставшихся в живых и таким образом экономите ресурсы. Но, разумеется, есть много подводных камней. К примеру, неприятели не всегда действуют на виду у игрока. Так они могут совершить рейд на его базу, пока тот отлучился за дровами. Драйвер отмечает, что встречал врагов, надевавших теплые вещи, когда похолодало. По его словам, противники постоянно адаптируются к окружению и даже в бою умудряются действовать естественно, преподнося сюрпризы. Отдельно журналист хвалит графику. По его словам, визуальное исполнение Suns of the Forest находится на уровне АА-игр. Особенно Дейлу приглянуло сериалистичное освещение и то, как впечатляющий свет преломляется и отражается от сталактитов в подземельях. Похвалы удостоились не только качества картинки, но и разнообразия визуального контента. Он не заметил повторяющихся элементов даже в однотипных, казалось бы, пещерах. Предстоит самостоятельно раскладывать бревны и прочие материалы, и каждое действие сопровождается реалистичной анимацией и графическими эффектами. Вывод таков, что Sons of the Forest выглядит лучше The Forest и может посоперничать с большинством крупных релизов. Мир игры в четыре раза больше, чем был в первой части, и не страдает от повторяющегося дизайна. По словам журналиста, это натурально, Натурально прорыв для симуляторов выживания.